прошедшего дня знаний первым сентябрем начинаем сегодняшний вебинар давайте быстро поставим плюсики идет трансляция Теперь звук появился хороший да все ура наконец-то я перейду только еще сам туда на эту трансляцию и закрою там надо же не тогда написать. так подождем немножко всех и начнем все здравствуйте доброго вечера андрей андреевич доброго вечера здравствуйте андрей андрей здравствуйте Соня, плотненько двери закрой хорошо зайчик Хорошо, хорошо их закрою прям. Ура, здравствуйте, ура, здравствуйте. Ну что, видно и слышно. Начнем тогда. Начнем. Да, с первого раза обычно ничего не удается. Ничего в этом страшного нет. Сейчас перезапустим трансляцию в вебинарной комнате еще. Вроде все появилось. Отлично. Сейчас. Перезапереза запустите трансляцию вот. началось ура ну что будем вести сегодняшний вебинар по эзотерике вас очень много и я постараюсь ответить на вопросы В прошлый раз вы задали очень много вопросов я на них не до конца ответил сегодня я бы хотел еще дать несколько идей которые вот меня очень интересуют и наверное будут вам интересны сегодня я разговаривал с одним журналистом и журналист задал мне вот такой вопрос он сказал но почему это произошло, это он говорит о войне, с чем это связано, почему и что будет дальше. Можно ли с какой-либо позиции рассмотреть данный вопрос? Да. Дело в том, что есть определенное понятие, которое во всем мире разделяет людей. Мы его прекрасно знаем, но, к сожалению, совершенно никогда на него не обращаем ну, никакого внимания. Это понятие, которое называется «уважение». Дело в том, что чем больше в социуме уважения, тем лучше в этом социуме живется. А уважение, оно связано с ценностями. Как обычно происходит элемент формирования уважения? Смотрите, уважение это ценности. Уважение это хорошее отношение. Вот смотрите, как это устроено в книге Лао Цзи Дао Дэ Цзин. Там сказано, если царь... Если народ уважает царя, то царь уважает народ. Вот такой элемент уважения, он очень важен. Дело в том, что если рассматривать людей, которые проживают на территории постсоветского пространства, и можно заметить особенности в поведении всех людей, которая очень подчеркивает характер таких людей. Это отсутствие уважения. Какого? Любого. Это отсутствие уважения в семье. Это мужчина не уважает женщину, не уважает тещу, не уважает свекруху, не уважает людей на улице, не уважает людей где-либо, не уважает соседей, не уважает детей, дети не уважают родителей. Не уважают врачей, не уважают педагогов, не уважают, когда друг другу что-либо говорят. И такое неуважение, оно проявляется еще и в виде черни. Вот, Когда я говорил, что люди чернили черные, что я имел в виду? Я говорил, что есть люди, которые не просто не уважают, а когда человек проявил элемент неуважения, он еще и плюнул в сторону того человека, в сторону которого он проявил неуважение, то есть еще и послал. То есть, мужчина, что вы себе позволяете, да пошла ты и вообще на себя посмотри, кто ты. Вот такое неуважение и называется культурой. Вот такая культура, она обычно формируется. Я, допустим, человек или я, допустим, существо, которое будет смотреть на социальное положение общества. И вот смотрите, культурное общество получит больше, чем общество бескультурное. А как определить мне культуру, как определить мне, как же это общество достойно получать привилегии, это общество достойно жить хорошо или это общество недостойно жить хорошо. И этому есть объяснение. Общество, в котором отсутствует культура, общество, в котором отсутствует культура семейная, культура по отношению к государственным органам. Культура по отношению органов, по отношению к людям, по отношению взрослых и детей, по отношению к другим субкультурам или просто культурам. Э, педагогов к детям, детей к педагогам, э, людей по отношению к земле, это когда бросают мусор. Э, по отношению к тому, чтобы человек понимал, что кроме него еще существует кто-то и что-то то я могу сказать, что в том бескультурном обществе, в котором мы проживаем, оно недостойно того, чтобы оно жило хорошо. Вот эта культура, она очень важна. Вот эта культура, она очень наблюдается, когда человек приезжает в Америку. Да? Когда человек приезжает в Америку, то к тебе относятся культурно. То есть ты преподаватель, если ты преподаватель, то он хорошо будет относиться или ты должен хорошо относиться к каждому ребенку, к его родным, к семье. Государственные органы хорошо к семьям относятся, семьи хорошо к государственным органам. В Германии то же самое происходит. То есть уважают милиционеров, милиция уважает людей, люди уважают государственную власть и так далее. Да, в семье не без уродов, но такая культура, она присутствует в каждом, наверное, обществе. Смотрите, Допустим, в иудейском обществе, прописано в Талмуде и в Торе, кстати, с шабатом вас, прописано э, там, хорошее отношение и уважение ко всем людям, которые носят национальность иудеи. Вот эта культура ислама, когда говорят, что нужно уважать родителей, нужно уважать мужчин, нужно там и так далее. Она во многих культурах прописана, а в каких-то культурах не прописана. И вот это неуважение, оно пропитало людей. И когда люди говорят, когда же будет лучше, я знаю ответ, друзья мои, этот ответ звучит так, этот ответ исключительно гуманитарный станет лучше с момента, когда человек примет для себя доктрину уважения, когда человек будет сам примером того, что можно и нужно, и хорошо было бы уважать других людей. Когда человек примет для себя доктрину безвозмездного уважения, землю уважать, соседей уважать, людей в транспорте уважать, полицейского, который останавливает там гаишника,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 там полицию, уважают законы, уважают тех соседей, которые рядом живут, уважают. То есть они уважают тех людей, которые рядом остановились, которые на заправках, которые еще... Они уважают землю, они не бросают, не сорят, не плюются, не орут, не напиваются, там не воруют, не бьют, не рисуют, не уродуют, в лифты не поджигают кнопки и так далее. То есть почему в лифтах поджигают? Неуважение к тем, что... к тем кто живет в доме. Ну почему их не уважают?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 Тогда единственный вариант этому миру измениться, единственный вариант сделать все для того, чтобы власть, имущество, управление этим миром справедливо давало всем, взращивать в себе и в своих детях элементарное уважение. Не нужно детям говорить «уважай меня, не уважай меня», это не важно, начинать необходимо с себя. Уважение — это когда промолчишь. Уважение — это когда не нахамишь. Уважение — когда не пошлешь. Уважение — это когда уважаешь того человека, уважаешь землю, на которой ты не загрязняешь, уважаешь на дороге людей, которых пропускаешь перед собой, и не подрезаешь, уважаешь людей, которые рядом с тобой находятся, иначе люди, которые не уважают друг друга, превращаются в стадо собак. Это прямо как настоящее стадо собак. То есть, почему пишут плохие комментарии? Если поставить одну собаку за стеклянными дверями и другую с противоположной стороны, они будут друг друга видят, видеть. Они будут гавкать друг на друга и показывать всеми своими способами, что они ненавидят друг друга. Но стоит дверь открыть, они вновь начинают друг друга там, облизывать или еще что-то делать. Почему так происходит? Так и у людей.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 Куда делось это все? Было ли оно? Мы же не дикий народ. Почему я решил это сказать? Я когда-то был в Африке, и я столкнулся с тем, что там абсолютно не было уважения. То есть они друг на друга кричали в доме, друг на друга на улице. Запросто там могли арестовать кого-то. там Кричали, били людей палками. Это я в Уганде был когда-то. И пришла такая... Они не уважают друг с другом, друзья, которые дружат... При этом они отворачивались друг от друга. И друг говорил, да он плохой, не общайся с ним. Ну почему он же твой друг? Наоборот, по идее, если это твой друг, его необходимо уважать, ведь это же дружба. Нет, этого не происходило. В каком состоянии живет Африка? Она живет в ужасном. Товарищи, начинайте искать в своем сердце. Начинайте искать и изменять себя. Пытайтесь найти то, что забыли. Это важно, потому что... Это то, что сможет изменить тот мир, в котором мы находимся. Как бы ни изменяли власть, одна из элементов, один из элементов, который отличает дикаря от человека эволюционирующего, это наличие ценностей, среди которых душевные, духовные ценности имеют огромное значение. Когда проявляется уважение, когда проявляется толерантность, то человек, который проявляет толерантность и уважения, даже проявляя такое уважение к человеку, который убил другого человека. То есть он говорит, что этот человек, вероятно, был болен, вероятно, у него тяжелая жизнь. Я его уважаю, несмотря на то, что он это сделал. Пусть он отбывает там, отбывает там срок заключения, но я все равно уважаю его как человека, как существо. Почему? Бог дал всем жизнь на этой земле, все перед Богом равны, поэтому если человек хочет и движется по пути к духовному росту, он должен понимать, что один из элементов правильного пути и правильного духовного роста – это уважение к другому человеку. Начните говорить периодически кому-нибудь, вот смотрите, была у меня ситуация когда-то, человек очень напился и в отеле начал кричать, и там с такими волосами видно не первый день пил и подошел и я говорю я вас уважаю он что ты хочешь я говорю я вас уважаю я уважаю все что вы говорите но уважайте и меня я тоже заслуживаю спокойствия какого-то и так далее он сразу же успокоился почему потому что пунктик включился потому что пьяные люди обычно считают что их не уважают поэтому они ругаются зачем они ругаются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 которую зовут одну Оля. Ака, а, нашел. Одну зовут Виктория, другую Ольга. Значит, видео называется «855 школа Кайлас. Демонические знания под соусом просветления. Вместо истины-магия и смерть».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 Также я, как Андрей Дуйко, постоянно ставлю себе невидимую, то есть в астральном мире я ставлю для себя защиту. Вы представляете, если было бы так, что я каждый день принимаю огромное количество людей, у меня очень большая школа, больше 500 тысяч человек посещают мои занятия и так далее. И вот такое большое количество людей, с которыми мне постоянно приходится работать, и эти люди, а еще больше людей, которые ко мне плохо относятся, скорее всего, ну я думаю все-таки, что их меньше, это люди, которые хотели бы, чтобы у меня не получалось, хотели бы мне отомстить, хотели бы там на эзотерическом плане сделать так, чтобы у меня ничего не получалось, на физическом сделать что-то, а у меня как на зло, молодость, здоровье, счастливая судьба, счастливые дети, я счастливый человек. И у них ничего не получается. Почему? Дело в том, что они видят сторону Андрея Дуйко. А Андрей Дуйко это человек, на которого легко повоздействовать. То есть, если человек говорит: покажите мне Андрея Дуйко, то ему покажут астральную проекцию моего астрального двойника. И этот астральный двойник это будет самое большое зло, которое может быть. Почему? Дело в том, что это моя защита. Если человек пытается меня просматривать, если пытается на меня повлиять, он будет знать мое имя Андрей Дуйко. Вы знаете, что в эзотерике есть понятие, которое называется «духовное имя», которое обычно хранят в тайне. Так вот, если человек говорит «духовное имя»,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 В тот момент, когда человек болеет и на астральном плане у него есть проблема, то мне нужно как работать? Я должен взять его проблему, какую? Отогнать духов или там, повлиять как-то на ее энергетическую структуру. То есть на астральный мир. И после этого это делается астралом на астрал. Конечно, что они будут просматривать? Просматривая Андрея Дуйкова, вы будете просматривать зло.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 Почему? Это даст возможность воздействовать на меня. Если человек знает духовное имя другого человека, то он может на него повоздействовать и повоздействовать как в виде ключа. То есть это даст ему доступ к его душе, к его разуму, к его телу и еще там к чему-то. Именно поэтому в христианской религии очень часто, когда человек получает обряд, который называется обрядом крещения, дают еще и духовное имя. Так, допустим, там человека зовут Николай, а ему дают духовное имя Илья в честь там, праздника Ильи или там, Николая в честь праздника там, Николая Победоноса или еще какое-либо имя в честь какого-либо праздника. Таким образом назначая ему своего ангела-защитника или ангела-хранителя. И как это все устроено? Так, глядя на человека крещенного, говорят, да этот Коля Пупкин какашка, чтобы он перевернулся. А у человека есть духовное имя, то есть повлиять на его душу вот, такое, вот такие имена или вот такие проклятия уже не смогут, если человек верующий. То есть у человека есть духовное имя, оно фактически является для него одним из элементов, хоть и не огромной такой, прямо тотальной, но защиты, которая помогает этому человеку быть более, наверное, сконцентрированным менее вспыльчивым, ну и так далее именно поэтому, когда есть какое-то энергетическое влияние на ребенка на мать, потому что через мать происходит влияние, то Некоторых детей крестят и потом они спят хорошо, едят хорошо там, и так далее. Почему же происходит такой нонсенс? Причем тут крещенное имя? Вернее, причем тут крещение? Ну, крещение крещением здесь как раз говорится о том, что во время крещения было дано имя, наречение было духовного имени. И таким образом, получив духовное имя, о котором не знают обычные люди, человека посылают или в его сторону идет какая-то негативная вибрация, она к нему не доходит. То есть все, что угодно может пострадать, кроме его души, все, что угодно, кроме его чувств. Таким образом, влиять на такого человека, как правило, в некоторых случаях невозможно. Поэтому, когда человек, первое, просматривает закрытыми глазами, да еще и Андрея Дуйко, то единственное, что он сможет увидеть моего астрального двойника. Просьба, не делайте этого. И второе, я уважаю то, что вы делаете, но обучайтесь делать это правильно, потому что и вы совершаете ошибки, когда просматриваете вот такое. Почему? Потому что когда вы просматриваете такое, то тоже подхватываете. А вы же люди обычные. Вы обычная там Оля и обычная, там не помню, там Таня или как вас зовут. Поэтому аккуратно, зайчики мои, с Олей и так далее. продолжаем. закончили солей. как на меня подписаться? сделать это нелегко сделать пфф, сделать это легко. переходите на мой канал в Ютубе, пишите Андрей Дуйко и подписывайтесь.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 Для того, чтобы не разочаровываться, нужно не очаровываться. Вообще хочу вам сказать, в очередной раз, я человек состоявшийся, и я человек состоятельный. И от того, будете вы у меня обучаться или нет, для меня это не играет никакого на самом деле значения. Я научился зарабатывать деньги другими способами, поэтому я никогда в своих видео не призываю вас проходить ступени, не призываю вас проходить мои семинары и курсы, не призываю. Даже на моем сайте, если вы на него зайдете, на первых таких баннерах не написано там ступени, покупай срочно там, и так далее. Обычно человек выбирает и там кстати что там у меня на этом сайте там обычно можно посмотреть вебинары бесплатно там можно посмотреть кучу статей куча мантр есть книги есть бесплатные книги Я их а, сделал и вы у себя на youtube канале это доктрина бизнеса которая раньше была платной это ваджарное сердце моя книга она тоже бесплатно выложена есть ряд семинаров больше 1300 видео которые можно просматривать их, это видео, которые посвящены эзотерике. Есть столько же видео, которые посвящены здоровью, традиционной медицине, нетрадиционной медицине, китайской медицине, рефлексологии, рисодиагностике и там огромное количество просто информации. Люди обычно говорят, что как такой человек молодой и он все знает и так далее. Есть люди, которые не могут запомнить а есть люди, которые не могут забыть, это называется феномен, понимаете, и вот ничего с этим сделать нельзя, феномен, и вот такая феноменальная память на что-то, феноменальные возможности, феноменальная, возможно, феноменальный успех, феноменальные силы и так далее, это все дает вот такие мне возможности, Какие возможности? Ну, я обычно говорю такие слова. Если ты такой всемогущий, почему ты бедный? Если ты такой всемогущий, почему больной? Как вот, допустим, с этой девочкой, которая провела исследование и сказала там, что со мной. Но ведь у девочки есть проблемы с глазами. И с левым глазом, и с правым. С левым глазом вообще плохо. То есть нужно было бы лечить уже это или обращать на это внимание. Макула, дистрофия, давление высокое гипертоническое заболевание хотя скорее всего она думает что этого нет но мне лично все равно это все связано с тем что высокая кислотность желудка но мне так какая разница знаете но и если такая э, способная, если умеешь снимать информацию если все решаешь вот таким образом что себя не полечить то ведь можно себя полечить вылечи себя сделай себе богатым я все время говорю эти слова уважаемые друзья э, если вы называете себя теми людьми которые могут научить других людей научить успеху тогда покажите свою успешность какая успешность ну почему в вашем канале если вы такой интересный успешный человек небольшое количество людей если вы успешные бизнесмены проводите лекции связанные с бизнесом где ваши доказательства успеха ну там три машины золотые часы дорогая одежда если вы если вы человек, который говорит о семье, где ваша успешная семья, где жена, которая вас обожает? Знаете, интересные люди, которые пишут, да, она с ним живет, моя жена живет с Дуйко, она живет с ним, уже долго живет, у нас пять детей. Скажите, женщина, которая не любит мужчину, будет рожать ему пятерых детей? Ну-ну. Знаете, возможно в средние века, если бы мы были мусульманами и исповедовал бы я ислам, то возможно да, но сейчас мир другой. Моя жена, она дочка академика, признанного во всем мире, человека, который имеет, имел, вернее, больше э, за 100 патентов, которые по сей день приносят пользу и получал премии Советского Союза как инженер и так далее который отстраивал и строил и заводы, и делал все для Советского Союза, для Украины и так далее. И был очень-очень грамотный человек до последнего дня. И, конечно, я могу сказать, что когда мы познакомились с моей женой, то у нее был достаточно большой приход денег. То есть она зарабатывала в компании, занималась исследованиями медицинскими. У нее приличный доход, она больше 6 тысяч долларов в месяц зарабатывала. Но она пошла на то, чтобы быть рядом со мной, чтобы родить мне ребенка. Почему? Любовь. Вы когда-нибудь слышали об этом? Если кто-то не слышал о том, что она существует, и да, можно полюбить толстого, и да, можно полюбить носатого, и да, можно полюбить лысого. Любовь зла, понимаете, в этом особенность. И мне понравилось, и я выбирал для себя, и мне тоже нужна была женщина такая. И да, я хорошо отношусь к близким людям, и да, я обожаю ее маму, и да, я свою маму обожаю, и да, я люблю и ценю своих родственников, да. Я их уважаю, я уважаю вас, я уважаю вас за выбор, я уважаю вас за то, что у вас есть силы сказать, что мне это не подходит, а мне это пусть, конечно, конечно, пусть пусть жизнь будет. Я только за то, чтобы те люди, которые говорят, он плохой, я хороший, чтобы они это говорили, не верьте только мне и все он что говорит чушь и так далее. Но если это чушь, почему я счастливый, почему я здоровый? после огромного количества уже сколько там ну, наверное лет школе наверное лет 12-13 12-13 лет я облапашиваю людей зарабатываем миллионы на этом всем и при этом я не посажен меня никто не разыскивает меня никто не избил мне никто там не ни при не одним словом все хорошо почему так то почему почему я говорю учитесь у меня учитесь у меня чему я могу научить везению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 Вот те воспоминания, особенно плохие, они очень деструктивные. Поэтому не делайте этого. Болит копчик, что делать? Если болит копчик, прикладывайте два варианта. Первый вариант это соль и сода. Второй вариант это моча утренняя. Третий уксус, есть еще четвертый, это алоэ. Его необходимо разжевать, алоэ лист и приложить. Также можно сделать, а, можно сделать великолепное средство золотой ус берете золотой ус настаиваете его, заливаете водкой настаиваете его 30 дней натираете место, где болит копчик тоже помогает, вообще почему болит копчик? тибетская медицина говорит что при плохом при плохом выделении желчи и при высоком выделении соляной кислоты начинает у человека болеть копчик. Также там может появляться свищ. И они там говорят, это высокий пекин и высокий линк или лунг. И они говорят, что скорее всего этот человек принимает какие-либо стимуляторы. То есть это может быть алкоголь или сахар или еще что-то. Поднимается вата. И вата увеличивается в голове и вот таким образом создает боль в копчике. Именно поэтому я часто говорю, боль в копчике может быть признаком сахарного диабета второго типа или затянувшегося выпивания алкоголя. Поэтому в случае, если болит копчик, не нужно принимать алкоголь, а также, потому что соляной кислоты много выделяется, а также полечить, избавиться от избыточного веса и полечить печень и поджелудочную железу. У нас же есть целый ряд препаратов медицинских, которые способны это сделать. Там Аллахол, геппобены ну и геппобены форты их там очень много попробуйте опять-таки а если не поможет но ну, если не поможет тогда обратитесь к врачу алена шурыгина подскажите можно ли как-то эзотерически помочь себе выбрать имя для ребенка да можно необходимо написать буквы от а до я я не знаю есть на все буквы имена или нет После этого представить, на шкале такой длинной, на листе бумаги. И после этого э, представить, будто там двигается стрелка такая огненная, вот над этими буквами. И сказать себе, э, на, какую букву, на какую букву назвать ребенка, чтобы он был счастливый. И сразу же появится буква. Для вашего хорошо будет, если будет на букву А, и на букву Ю, и на букву В. Поэтому выбирайте. Марина Чубрей. Как помочь родителям при болезни Альцгеймера? Спасибо. Какие препараты ваши использовать? Использовать препараты битулиновая кислота. Великолепный препарат. Могу сказать, что препарат битулиновая кислота на протяжении одного дня, на протяжении одного дня убирает самую затянувшуюся аллергию. То есть, если у вас аллергия, вы постоянно принимаете от аллергии препараты, антигистаминные препараты. И вы этим страдаете или астмой страдаете. В книге вот такой вот умной написано. Энфизема легких. Надо же, как это я не открыл на астме. Вот здесь написано по астме. И здесь написано, что астма является... Всегда проявлением аллергии. И есть э, э, литература: неспецифическая астма, неспецифическая пневмония. И здесь сказано о том, что это все связано с появлением у человека аллергии. Книга называется Руководство по внутренним болезням, третий тон. Всего их 20. Они все у меня есть, я могу показать. И, конечно, в случае, если человек болеет астмой, можно ли ее вылечить? Да, принимая битулиновую кислоту. Можно ли вылечить заболевание Альцгеймера? Да, если принимать битулиновую кислоту. Можно ли от аллергии избавиться? Да, принимая битулиновую кислоту. Можно ли эзотерически, сегодня же вебинар эзотерический, как-то помогать? Да, каким образом? Существует ряд принципов, которые могут помочь человеку, один человек другому может помочь. Первый принцип – Необходимо, не подходя к человеку, а находясь на расстоянии каком-либо, можно даже на другой стороне планеты, не закрывая глаза, представить вашего э, маму или родственника, который болеет этим заболеванием, но представить с одной стороны его здоровым, а с другой стороны с проявляющейся, э, с проявляющейся патологией заболевания Альцгеймера. И Взять и их между собой разделить, то есть тот, который болеет Альцгеймера в одну сторону, а тот, который здоровый в другую. После этого между ними, здоровым и больным, выстроить большую каменную стену, медленно из кирпичиков. Потом взять того, который болеет и начать оскорблять, каким образом, ах ты какашка, ах ты нехорошая, ах ты там, и ругать ее, прямо можно матом. Потом представить, будто это заболевание является старым, существом горбатым подвести его к двери там где живут ваши родители мысленно открыть дверь поставить так чтобы это существо стояло к вам попой и вытолкнуть за территорию двери и сказать пошло отсюда больше видеть тебя не хочу это не конец то существо которое осталось здоровое существо Ваш родственник, необходимо сложить ручки и сказать, пусть головка у тебя работает хорошо, пусть зрение у тебя работает хорошо, ты мой зайчик, будь здоровый и так далее. Придумывать чего-то особенное больше не нужно. В самом конце, если вы проходили ступени, запечатайте такого человека со словами «Ом Ахум Хахохрим», как я это обучаю на первой ступени школы Кайлас. Ирина Кенсицкая ответила раньше. Как избавиться от хронической усталости? Если вы утром просыпаетесь и делаете глубокий выдох и короткий вдох, а на ночь глубокий вдох и короткий выдох, то усталость исчезнет. Правда. Вот попробуйте. Утром просыпаетесь и делаете так. А перед сном сядьте и сделайте ну хотя бы 30-40 раз длинный вдох короткий выдох.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 Операция будет называться либо шторм, либо гроза. Не знаю. Когда, допустим, есть вот такая информация, о ней могу тоже сказать, если это интересно, хоть это и не эзотерически. Очень много людей начали писать мне о том, вы же бомбили Донбас, вы там негодяи и так далее, и так далее. Я хочу, себе, я хочу вам объяснить свое мнение. Первое. Когда говорят о том, что мы прыгали во время Майдана, и там мы же сами это заслужили, я хочу сказать. Первый раз прыгали во время того, когда Ельцин на танках сверг Советский Союз. Скажите, это же был Майдан? чё прыгали-то? Кому мешал Советский Союз? Но он, тем не менее, свергнул режим, а главой тогда режима был Генеральный секретарь Коммунистической партии, фамилия которого была Горбачев, Никита Серге... Михаил Сергеевич. И скажите, это же было незаконно? Друзья мои, это было незаконно. И вся власть, которая впоследствии появилась, она была незаконная. Ее очень долгое время не принимали. Да. Скажите мне, зачем были убиты в Чечне 40 тысяч человек?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 Когда, допустим, Российская Федерация сейчас говорит, а у, нас, а у нас вот, а у вас, допустим, бендеровцы, я хочу и в этом случае вам сказать следующее. Когда начиналась Великая Отечественная война, то в Великой Отечественной войне Германия, когда начала войну и начала наступление на Польшу и так далее, то в Германии было 170 тысяч человек. 170 тысяч человек войска, а уже в 1942 и 43-м, в 43 году было 1 миллион 200 тысяч солдат. Скажите, где взялся 1 миллион и 100 тысяч? Вот этим 1 миллионом 100 тысячами были коллаборанты, среди которых 117 тысяч были жители русские. Это были русские жители, которые перешли на сторону конкретно СС, и это были компании, которые имели название, там была первая казацкая армия СС, там Друнвальд СС был и так далее. Далее на втором месте стояла Литва, там тоже их было за 100 тысяч человек, в Украине было 7 тысяч человек, а это Шухевич, то есть это были войска Шухевича. Вот и конец, прикиньте. И получается, когда говорят, но ну, у вас вот это, но у вас тоже. У вас тоже и на сегодняшний день некоторые организации, которые назывались войсками СС, до сих пор официально функционируют. Да, представляете, как это печально. Поэтому давайте вспомним Иисуса Христа, который сказал, перед тем, как говорить кому-то о соломинке, нужно сначала достать бревно из своего глаза. Вот так. Ну, не было бы этого разговора, если бы предварительно не было бы этого обсуждения, там, бесконечного моего обвинения. Просто эти вопросы возникают, но раз они возникают, я решил да. на них ответить. Ну вот, приблизительно так. «Здравствуйте, ученица первой ступени. Получится ли издать книгу детских стихов?» «Получится, но вы на этом не заработаете. Но это вам в вашей жизни поможет» быть в дальнейшем популярным среди детей и в вашем творчестве в вашем бизнесе который будет посвящен детям будет это помогать да очень хорошо писать книжки очень хорошо этим заниматься карина козма я к вам с вопросом у меня есть овощной магазин на юге франции стараюсь чтобы моя работа нравилась я не чувствую себя счастливой, я не знаю, куда идти, боюсь бросить работу, не могу найти то, что мне нравится. Я так хочу найти что-то, меня достает, достает, мне удовольствие просыпаться каждое утро. Можете ли вы направить меня к моей судьбе, пожалуйста, посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. Вам нужно находиться где-то, где будет море и заниматься бизнесом, который будет связан с морем, не знаю, вплоть до сдачи в аренду. И не бойтесь, у вас все будет хорошо». Уже до конца следующего года вы будете и богаче, и веселее, и счастливее. Не переживайте, у вас сейчас как раз такой вероломный, поворотный момент. Оксана Глушко. Почему из-за России всех русских не любят? Объяснение этому тоже есть. Смотрите, если бы не было на сегодняшний день русских людей на территории Украины, то ее не нужно было бы освобождать от русских.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 Потому что у них в голову защелк придет какой-то, они придут и скажут, мы пришли и будем вас бомбить, потому что будем вас денацифицировать, будем спасать русских. Знаете, очень странное спасение такое. Ну, такое дело. Я уважаю. Когда у меня наконец-то появятся внуки, а уже за два года и появится. Ладно. Наталья Лысенко. «Я уезжала и запрятала украинские документы, потом приехала и не могла их найти. А через некоторое время они лежали на месте. Мог ли кто-то взять? Нет. Никто имущество не заберет. Никто вас не хочет там кидануть. Ничего такого». Ирина Ковальчук за последние 4 месяца стала сильно болеть. Врачи не могут определиться, что самой со советуют операцию. Я боюсь, может у меня онкология еще делать операцию на коленном суставе в сентябре. Помогут консервативные методы лечения. Нет магические вмешательства. У вас не магические вмешательства. У вас сахарный диабет второго типа. И у вас диабетическая микроангиопатия, которая привела к развитию атеросклероза. А также у вас диабетическая полинейропатия. И артропатия, которая проявляется в ограничении подвижности, уменьшении количества синовиальной жидкости и повышении вязкости в суставе из-за этого болит. И общее ваше самочувствие, оно может быть изменено, если вы просто обратитесь к обычному эндокринологу. А то, что у вас происходит вот сейчас изменение психики, настроения, эмоциональная лоббильность, депрессия, это у вас происходит интоксикация центральной нервной системы на фоне сахарного диабета второго типа. Уважаемая госпожа Ирина Ковальчук. а вот так. Элла Фердман. Здравствуйте, подскажите, как можно вылечить тяжесть в ногах и боль под коленом, и боль в пятке. Спасибо огромное. Эзотерический способ, для, эзотерический способ, даже не эзотерический, а народный способ, это вот золотой ус, о котором я говорил. Есть еще такой способ, болтанка делается или болтушка. М -м -м. Натирать э нашатырным спиртом помогает. Второе есть еще, в случае, если э такое появляется, вот такой универсальный есть способ, сырое яйцо в, в скорлупе заливается уксусом столовым, очень часто вопросы эссенции, столовым уксусом вообще не имеет значения, столовым яблочным, чем кислее, тем лучше на самом деле это не имеет значения сколько процентов, почему все равно после того, когда яйцо разбивается, то все, что в яйце вытекает и вот то, что вытекает, все равно делает эссенцию там, не больше 10%, а 9% уксус делает вообще мало, ну вообще не надо эссенцию просто обычный столовый уксус в бутылках, которые продаются, для шашлыка и берется такой уксус, заливается яйцо в скорлупе, в маленькой баночке, после чего настаивается, так, чтобы яйцо покрылось уксусом, больше не нужно. Настаиваться 10-14 дней, 2 недели в темном месте. Потом прокалывается, взбалтывается, и вот этим натираем места, где болят. Суставы, поясница, позвоночник, там остеохондроз, там, и даже грыжи там, и так далее. Все это очень помогает. Даже при остеохондрозе. Допустим, есть там коксартроз. Вот при коксартрозе тоже помогает. Вот рекомендую, сто процентов помогает. Очень много раз использовал, маме своей помогал, даже когда-то. Ирена Ибач. Здравствуйте! У меня получится заниматься целительством. Прошла семинары целительства. Христианская магия. Несомненно, смело занимайтесь. Все, что вам необходимо, это только небольшое желание и активность в этом направлении найдите для себя пациента начните рассказывать о своих способностях у вас будут, обязательно будут тут же будут люди Юля, мне 25 стоит продолжать то, чем я занимаюсь стоит, да, когда будет любящий человек очень быстро, уже до 27 замуж выйдете, будет ли семья хорошая будет, смотрю ваши вебинары делаю практики делаю практики, моя мама вас обожает да да Ирина, дали добро морякам за границу, но сейчас опять отправили на доработку. Это не обман, что-то долго дорабатывается, все уже сомневаются. Я уже говорил, что быстро с моряками там ничего не получится. Поэтому пусть ищут для себя работу, не ждут и так далее. Вот так. Людмила Богуславская, прошу вас подскажите, будь ласка, чем не варто продолжать и давить за квартиру моей давней подруге. Да, правильно, делает давитесь дальше, далее. И да, у вас она отблагодарит и вам достанется все нормально. Елизавета, Ратнер, Андрей, Андрей, скажите, как можно помочь человеку с биполярным синдромом? Представляете человека?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 руками и произносите Ом Яморацехум, Ом Чегемохум. И в несколько раз хумпхат, хум пхат, ом ямара цихум, ом омчемохум, хум пхат, хум пхат. Потом, представляя человека, произносите три слова. Первый слог это первый слог к второй слог. Забыл что ли? Значит, без слога. Зайнап, мам боева. Не знаю, что спросить. Ну, супер, спасибо вам за это. Здравствуйте, Андрей Андреевич, Людмила Толмачева. Не уверена, что получу или увижу ответ. Мне 70 лет, чувствую я себя хорошо, но очень сильно не имеют руки, кисти рук, К врачам ходила и очень дорого. Какой ваш совет? Это бурсит. Берете мочу и прикладываете салфетки прямо вот к этим плечам. Также каждый день на ночь съедайте одну столовую ложку меда. Это поможет. Серьезно. Есть еще третий вариант, если не будет первое-второе помогать. Смешайте мед с солью, прикладывайте в виде компресса на плечевые суставы. Вот. Елена Берскалне. Андрей Андреевич, у меня ушел сын 0808-22, не болел. Два сына, жена, как так? Вы религиозный человек. Так вот, есть такое понятие, называется пути Господни неисповедимы. Почему забирают хороших людей? Потому что в месте, где живет огромное количество плохих, нет месту доброте и хорошим людям. Почему забирают умных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 Что такое кармический долг? У меня была ситуация в моей жизни, я когда-то рассказывал о ней, Ехал, я жил в Египте, и сахал-хашиши, и у меня там машина была. И приехали знакомые подруги какие-то, чьи-то, и они там мне говорят, Андрей Андреевич, вы в Хургаду едете, свозите нас в Хургаду. Я говорю, хорошо. Свозил их в Хургаду, привез. Потом одна говорит мне на следующий день, я хочу полотенце там купить, свозите меня. Я ее свозил, а вторая подходит, ой, и меня как бы на шару. Я говорю, ну садитесь.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 Здравствуйте, если поставить в уксусе голубиное яйцо, подействуй как куриное. Не знаю, вы попробуйте, а мне скажите. Но я даже гипотез... Ну, наверное, я не знаю, я не знаю состава голубиного. Ирина Горожанинова. Подскажите, пожалуйста, стоит ли переезжать в Россию к детям из Казахстана? Стоит. Наталья Пат. Есть ли код для спокойного вождения авто? Он есть, а здесь не дам. Ирина. Дали добро морякам? Ответил. Получится у меня заниматься целью? Ответил. Смогу ли я осилить целительство гипнозом? И будут ли успехи в инвестициях? Целительство гипнозом освоите, а успех в инвестициях нет. Поэтому не будет у вас счастья, не заработаете деньги от инвестиций. Даже не ведитесь. Инна Вербейтска, спасибо за ваш труд, все работает, нужный момент, есть всегда подсказки ваши, очень благодарна вам ученица, радости и счастья в доме, спасибо. Добрый вечер, Андрей андрей скажите, пожалуйста, гадание на кофейной гуще это плохо? Нет, это неплохо, я люблю гадание, у меня для этого есть даже вот такие бумажечки, видите, вот видите, как они выглядят, такие вот бумажечки.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 «Здрасте, обманули на большую для меня сумму денег. Еще и в кредит залез. Плюс на работе понизили. Несправедливо. После этих событий невозможно радоваться. Андрей Андреевич, что мне делать? Нет вариантов никаких. Человек скатывается в случае, если он пытается перейти на новый уровень. Надо радоваться. Произносите тысячу раз на протяжении дня слова». Мне нравится это, мне нравится то, мне нравится это, мне нравится то, мне нравится это, мне нравится то. Всегда помните, что наша жизнь, она связана с тем, чтобы давать человеку счастье. Каким образом это изменяется? Или как это все работает? Это работает так...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 У вас есть еще и кредит в банке, обалдеть. Вам не переживайте, у вас, э, вам помогут, причем очень хорошо помогут. Женщина какая-то поможет, очень все будет хорошо. Не переживайте, у вас вопрос ваш решается через женщину. Андрей Андреевич, ответьте мне за внука Максима рождения. пожалуйста. Переживаем за него, будущий офицер учится в институте МЧС. В время опасная профессия. Опасная профессия. Пусть учится, все хорошо будет в его жизни. Он не погибнет, ничего плохого я не вижу. Все нормально. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Хочется услышать именно от вас. Подскажите, у нас девочка или мальчик? Э, девочка или мальчик? Покажите мне, девочка у них или мальчик? Мальчик. Показали мальчика. Татьяна Черненко. У внука врожденная патология почек и мочеточника. Сейчас 10 лет... Много было операций, сейчас ремиссия, а как дальше? Принимайте препарат битулиновая кислота, он поможет вам. Здравствуйте, Андрей Андреевич, подскажите, сын поступил учиться в Братиславу, не дают подтверждения на поселение в общежитии, может нужно, может не нужно туда ехать, если не складывается с жильем. Вы должны знать, что после того, когда он там начнет жить, вам нужно будет тратить в год на него 24-30 тысяч евро. Если у вас этих денег нет, не начинайте его обучение. Если эти деньги есть, то тогда не общежитие нужно искать, а съемную квартиру. Там шары не бывает, это капиталистическая страна, там за все надо платить. Там нужно сначала снять, чтобы он поучился, а потом он найдет общежитие. Там так работает эта система. Также смотрю ваши вебинары, узнаю много нового, мир для меня изменился. Но но до и после, спасибо одной женщине, которая мне вас посоветовала. Пожалуйста, подскажите, пожалуйста... Чем мне лучше заниматься? Нет, не подскажу. Зачем мне это? У меня сегодня с хозяйкой квартиры какая-то проблема возникла. Нам съезжать или нет? Нет, это у нее заскок. Можете договориться. Позвоните ей, извинитесь, чтобы она не говорила. Скажите, мы хотим продолжать. Давайте. Гарну мирно вечера вам, Андрей Андреевич. Так, зараз боляче. Хочу запитати, коли я зустряну доброго, турботлого та человека, чи я помиримось с человеком на разе мы разводимось. Не помиритесь, но быстро найдете нового. Хороший будет, такой хороший будет. Лучше чем, старый. Лучше, чем тот. Махните руку, это не он уходит, а вы его послали. Ох, нормально, вы еще красивая, у вас будет там, выберите себе, все будет очень хорошо. Меня Сергей зовут Андрей. Андрей, здрасте, у меня бабушка сейчас болеет. Скажите, будет ли все в порядке с ней, чем бы мог ей помочь? Будет все в порядке, пусть ей врачи помогают, давайте это будете делать не вы. Вы, скорее всего, не знаете, как это делать, обучать вас, как помогать бабушке, я точно не буду. Спасибо, скажите... Мой муж закончил курсы по вождению траков Стоит ли ему работать на траке лучше по старой специальности? По старой специальности лучше, на траках хуже будет Я ученица ступени, мучает болт в спине Очень прошу, пожалуйста, как вылечить у меня болезнь Бехтерева Возможно ли это хотя бы облегчить свое состояние? Берется тесто обычное И вот этим тестом, как тесто катают на столе, катается вот так место, где болит, вот где болт, где поясница катается. Вот если катать, один день делать медовый массаж, а второй день выкатывать на человеке тесто, прям муку сыпать и выкатывать вот так, то можно очень улучшить состояние вашего заболевания. Также уйдет боль, которая связана с болью в самим заболеванием, синдромом. Что будет в Крыму? Крым будет украинским, будет принадлежать Украине. Его отдадут, скорее всего. Здравствуйте, скажите, что делать, если брат Коля пьет? Я об этом сказал еще, сказал во время Нового года, в позапрошлом году. Я сказал, как хотите это воспринимать? Крым будет украинским. И в тот момент, когда... В тот момент, когда...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 мы же можем показать ему, как будто удовлетворяет, чтобы не ревновал. Ну, вся наша жизнь, игра, знаете, пусть оно будет. Здрасте, подскажите, какие шумы слушать с полузакрытыми глазами для большей эффективности? Все слушайте с открытыми. Доброго времени суток. Моя тетя болеет. У нее проблема с глазами. И слово направая шейка тазоберенного сустава. Умоляю, подскажите, как помочь. А, что я должен вам сказать? Что, моя милая, что я должен сказать, кто ее будет лечить, что, что вы хотите от меня, то есть что мне нужно сказать. Мне нужно сказать, чтобы вы ее начали лечить. Я не могу понять, что вы хотите. Вам препараты сказать, какие принимать, я не понял вопрос. Ну, человек в очень тяжелом состоянии, пусть им занимаются врачи артроз тазобедренного сустава лечится, перелом лечится, глаза лечатся. Что можно помочь? Ну, обращайте внимание, наймите сиделку, делайте так, чтобы там постоянно кто-то находился. Вымаливайте ее здоровье, складывайте ручки по утрам и говорите, пусть тетя встает, пусть у нее все хорошо, пусть расстается там. Давайте ей желатин, 1 столовая ложка желатина на стакан кипятка. Давайте, когда остынет ей, чтобы она пила по стакану два раза в день. Глюкозамин, хандроитин, противовоспалительные препараты назначение врачей ну, поли... дайте ей витамин d 3 альфа-липоевую кислоту Валентина Владимировна умова человека наркованной достатность как можно отримаемость, ликуемость как прогрессует хвороба, что нас чекает Чекает негарные новости, Но это можно все изменить, если вы будете э, вживать бетулиновую кислоту. Купите на моем сайте tibetan-formula.com бетулиновую кислоту. Применяйте ее и почки сможете запустить. Здравствуйте, мирного неба, когда начну зарабатывать деньги. Ну что ж, Хороший получился у нас вебинар. Светлана Анастасевич, извините, что не коротко напишу. Ой, приятно. Болит уже очень вопросов много. Очень хочу спасить, спасти семью. Мужа уводит соперница. Говорят, что привороты делала. Муж ты делал? Я снимала их, она опять, по крайней мере, муж изменился до неузнаваемости. Настолько солнечный, добрый, чистый человек был, осуждал коллег из за измены. У нас, правда, и до нее не все хорошо, дети не появились, муж бесплоден, эко не решилась, хотелось естественным путем. Хотелось бы все исправить, но у нас окончательно испортились отношения. А муж сблизился с ней за то время, пока я не подозревала ничего, и сейчас выстроил между нами стену, хочет уйти». Как спасти ситуацию? Хотела обратиться к психологу, работающего с треугольниками, но не знаю, кому у них разные методики. Не отпускать или выгнать сначала. Становилась вроде на Виктории Власовой, Дмитрий Норма. Что такое? Я должен для вас... Что с вами? То есть вы что делаете сейчас? Я должен выбрать для вас психолога? Вы не офигевшие люди вообще. Что с вами вообще происходит? У вас что за дурня в голове? Вы что, бабку нашли, которая будет вам погадай или как? Вы, вы вообще, я в шоке. <связываю> Ставите вот так фотографию вашего мужа и говорите, а, рисуйте, а вы вообще ученик школы или нет? Напишите мне, я вам дам технику, если вы ученик школы, как сделать так, чтобы муж не ушел. А то я здесь сейчас на людях расскажу, вы попривораживаете там, кого нужно и кого не нужно, знаете. А если вы не ученик школы, то тогда я не дам. Потому что очень сильный метод такой. Треугольники, ужас какой. Подскажите, в трейдинге получится у меня заработать деньги или мне лучше туда не соваться? Потеряйте деньги, не заработаете ничего, все плохо будет. Чем можно вымоливать и также я выкажете Ридных и Детейв. Конечно. Авжеш, авжеш. Я желаю вам здоровья. Приглашаю вас на завтрашний семинар, который называется Садхана. Там я буду читать мантры. Я сейчас прочитаю, какие мантры будут. Садхана. Мантры будут. Я проведу 11 обрядов. Это обряд появления у человека доброты. Появление благополучия, появление любви, появление длинной жизни, появление фортуны, появление порядка, появление радости, появление славы, появление физической силы, появление энергии, появление защиты. А также под после выполнения обряда, появления доброты, благополучия и так далее, будет специальные мантры, которые этому посвящены. Допустим, для доброты это Омахум Астарел Гуру Падмситхехум». Для благополучия ум Шринибус Клинибус Дренибус Намах. Для любви Ом Аста Стара Састара Соха. Для длинной жизни Ом Сарва Смаровис Манас Джапахум Ом Юве Тофо. Для фортуны умрем, Теджа Ом Рема Шесва, Ом Рема Ганадхая Рема Мартха Рема Нама Ом Рема Дам Нама. Для порядка от Аддиата Найму Стоя степ Степхаве для радости на мусора татагата нам а чентя висы яса яса ясо ясо хулу хулу мугу для славы омахум масхамас масхум пхат для увеличения физической силы нам рад на шикхите это будая архэс амэс амбудая рэм и так далее для запуска энергии в жизни тадьята уасите уаситу уаси уаси сам и так далее и для защиты на мотор макая сам Бугакая да сила аспис кшанти аспис вири аспис тяна аспис и так далее то есть эти мантры мы все вместе почитаем также я проведу обряды подключения или прямую передачу качества, качество славы качество доброты как в песне поется, поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. И тогда наверняка вдруг запляшет облака. То есть, когда мы завтра будем все вместе читать мантры, то вы сможете быть хотя бы приблизительно такой же благополучный, как я, ну хотя бы на это настроиться. Такой же веселый, как я, такой же радостный, как я, такой же любимый, как я и так далее. Почему я этого умудряюсь сделать, и у меня получается, я счастливый человек. Вот, вот, вот. А, на меня бесполезно воздействовать. Почему? Потому что я как змей Горыныч, знаете, у которого... А смерть-то его где? Аленушка. А смерть-то его, Иванушка, находится э, в игле. А игла-то в яйце. А яйцо-то в утке. А утка-то... А утка-то она в зайце. А заяц в лисе. А лис в волке. А волк в медведе. А медведь на горе. А гора в сундуке. Понятно. Поэтому, где или как можно повлиять на дуйко? Надо найти иголку. А это нереально. Это лабиринт и фауна, знаете. Вас заставим улыбнуться. Ой, даже приятно. Вы меня можете заставить улыбнуться следующим образом. Поставьте прямо сейчас, вот там внизу лайк. Поставьте лайк, а также нажмите на кнопочку «Подписаться на мой канал», потому что я стараюсь давать много полезной информации. И делаю это с чистым сердцем и совершенно искренне. На завтрашнем вебинаре или подобные другие. Можно приходить, если проходил только первую. Не можно, а нужно. И тем, кто первую, кто не проходил первую. Это всем полезно. Это санастройка с тем человеком, которого вы, может быть, видите, которому доверяете, можно сказать. Соседи лезут все время на наш забор. Поможет, если я забью осиновые коля? Поможет. Здравствуйте, Андрей Андреевич. Спасибо огромное за все. Пожалуйста. Муж находится в тюрьме. Что сделать, чтобы отпустили? Используйте метод, который называется практика работы со свечой из первой ступени эзотерической школы Кайлас. Пусть в вашей жизни все получится, пусть в вашей жизни все получится, все будет хорошо. Тем людям, которые пишут гадости, я хочу сказать, пишите на здоровье. Чем больше гадости вы будете писать против меня, тем я буду еще более здоровым, молодым, красивым. Тем больше у меня будет в семье любви, тем больше у меня будет энергетической силы. Поэтому, что ж вам сказать, старайтесь старайтесь я уважаю все что вы делаете и отношусь с этим с уважением буду ли я вам когда-нибудь мстить и так далее зачем вы делаете для меня добро вы делаете для меня добро мне нравится то что вы делаете поэтому делайте на здоровье пусть у вас получается можете писать где угодно там что я какашка и там демон и так далее пусть будет так Дело в том, что это мне не мешает делать людей счастливыми, мне это не мешает делать людей здоровыми, и мне это не мешает помогать людям становиться богатыми. Еще раз большое спасибо, друзья. Приглашаю вас на завтрашний семинар, который называется Садхана. Приходите, буду ждать, будет интересно. До свидания.